В этом видео вы увидите крутой и быстрый заработок в интернете 2023 года, куда инвестировать деньги начинающим и опытным инвесторам в 2023 году и как иметь пассивный доход, сидя на диване. С помощью данного сайта для заработка на инвестициях можно иметь пассивный доход и зарабатывать как с вложениями, так и без вложений.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 Инвестиционный проект под названием Okin Fund. На этом сайте мы можем зарабатывать реальные деньги, получать пассивный доход от инвестиций и не заморачиваться, куда вложить свои деньги в 2023 году. Проект совершенно новый, он стартовал сегодня. Схема заработка с вложениями от 141% до 500% прибыли. Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа состоит из трех статусов в 5 уровней в глубину, от 17% до 21%. Вот так выглядит главная страница сайта. Здесь есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании, Статистика проекта. Друзья, проект совершенно новый, он стартовал сегодня, работает 0 дней. Участников на данный момент 457 человек, проинвестировано более 400 тысяч рублей и выплачено более 40 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты топ-партнеров. Компания принимает популярные платежные системы. Pair, Kiwi, PerfectMoney, Money, U money банковские карты и криптовалюту. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Ну а сейчас давайте я создам свой первый депозит. Захожу я на седьмой тарифный план, то есть 250% за 34 часа. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю PR, инвестирую я 15 тысяч рублей. Прибыль моя составит 37500 37 500 рублей. Каждые 9 минут я буду получать по 165 рублей. Друзья, сейчас пятнадцать тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек, и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 15 тысяч рублей успешно создан. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Прошло 9 минут, у меня прошло одно начисление. На балансе у меня 165 рублей 90 копеек. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю ПР. сумма для выплаты 165 рублей 90 копеек. Статус моей заявки «Успешно», давайте я перейду в свой VPR кошелек Как мы видим, деньги мне поступили плюс 164 рубля, друзья, проект платит. Также в этом проекте есть программа «Бонус». Компания награждает всех активных участников бонусами за создание видеороликов на YouTube и размещение рекламных постов в социальных сетях.